Неплохо же так, однако. Компания Apple существует на рынке уже более 40 лет, однако, скорее всего, немногие пользователи различных устройств IT-гиганта из Кубертино задумывались, почему компания имеет довольно-таки необычный логотип в плане надкусанного, именно надкусанного яблока, а не какого-нибудь обычного фрукта. Первый логотип компании Apple вообще в корне отличается от тех, которые мы видим с вами на сегодняшний день. Он повествовал нам небольшую историю, скажем так, миниатюру показывал об английском ученом и так и Ньютони, который как-то раз решил отдохнуть возле дерева, и тут бац ему на голову падает яблоко, после чего физику приходит озарение. Именно так, кстати, по легенде, он открыл закон всемирного тяготения. Второй логотип компании уже похож на что-то более-менее современное, что мы видим на задних крышках различных устройств, будь то iPhone, iPad, MacBook. Но большинство людей, особенно современной молодежи, критикуют Apple именно за оформление этого самого логотипа. Однако, как рассказывают а, большинство работников компании, данный логотип был нарисован и создан дизайнером Робом Яновом еще за год до того, как радужная символика стала официальным флагом ЛГБТ-движения. Когда Янов принялся за создание логотипа для компании, он купил яблок, положил их вот таким вот образом в миску, но ну, может быть не совсем таким, фиг его знает, и принялся срисовывать эти самые фрукты, отбрасывая все ненужные детали. В конечном итоге появилась зарисовка яблока, напоминающая томат, и дизайнеру оставалось сделать что-нибудь такое, в общем, изюминку какую-то придать, чтобы этот самый томат на рисунке походил на тыблоко. С одной стороны, он говорит нам о том, что Apple – это компания, которая имеет дело с различными технологиями и сферы IT, а также э, с различной электронной информацией. С другой же стороны, опять же, пускай это будет либо легенда, либо правдоподобный миф, либо же опять какие-нибудь э, исторические факты, но ладно, не суть. Э, как мы уже сказали ранее, художник, э, точнее дизайнер, он изобразил яблоко таким образом, что оно было похоже на томаты или помидоры, таким образом, э, чтобы людям было понятно со стороны, что это именно Яблоко и что именно Apple то, соответственно, пришлось сделать вот такой вот надрез, типа вот второе слово, именно байт, кусать, ну и, соответственно, вот и благодаря этому появилась вот такая вот каемочка, я не знаю, как это правильно назвать, вырез, опять же, отступ такой. Короче, ну, согласитесь, что это действительно прикольно. Обязательно, во-первых, читайте книги, а во-вторых, делитесь этим видео со своими друзьями и родственниками, чтобы они знали, что в их а, продуктах с надкусанными яблоками сзади заложен довольно-таки глубокий смысл. Мира и добра вам! Пока.